Народное здоровье. Встреча с доктором. Народное здоровье на народной волне. Встреча с доктором. Будьте здоровы. О здоровье будем беседовать с доктором Ольгой но Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. На тот случай, если у вас появятся вопросы о здоровье. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Сережа! Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели! Очень приятно сегодня быть в студии всех поприветствовать. И, несмотря на Весь пессимизм предыдущей передачи, несмотря на погоду, такую немножко мрачноватую сегодня, хочется верить, что у всех настроение все-таки предпраздничное. Все-таки уже со следующей недели начинается череда праздников, которые мы все ждем, любим и все к ним готовимся. Ну, раз уж я не, усл... не смогу обратиться к вам а, а, до Дня Благодарения еще раз, я сегодня хочу поблагодарить всех, кто нас слушает, всех, кто к нам звонит, всех, кто к нам приходит, всем, а, кто остается на долгие годы нашими а, пациентами. А мы вам очень благодарны за вашу преданность, и, безусловно, благодарна радио, которое дает нам возможность говорить о том, что мы можем для вас сделать. Так вот, в преддверии праздничного сезона, такого большого, длинного, потому что следует прям такая целая череда праздников, которые нам, безусловно, напоминают о том, что год подходит к завершению. Я хочу напомнить все-таки о том, что мы, HealthBox Office, можем сделать для вас, для того, чтобы вы не омрачили себе ваши праздники плохим самочувствием. В первую очередь, вы все знаете, что мы занимаемся проблемами опорно-двигательного аппарата, и, ну, наверное, уже очень много раз я повторяла в эфире, что хронические Боли, хронические синдромы, хронические состояния в мышцах, связках, суставах и так далее имеют сезонность. Так вот, сейчас сезон в самом разгаре. Сейчас достаточно много пациентов у нас, которые обращаются с обострениями артрита, с обострениями радикулита, с обострениями проблем седалищного нерва, нейропатии и так далее. Если вы знаете, что вы почувствовали на прошлой неделе, на этой неделе почувствуете завтра или послезавтра дискомфорт или даже боль в опорно-двигательном аппарате, то мы, это тот офис, куда вам нужно позвонить. Почему? Потому что благодаря тому оборудованию, которое имеется только у нас на сегодняшний день, это и ударно-волновая терапия, и холодный лазер, и пульсовая электромагнитная терапия, мы поможем вам справиться с подобными проблемами максимально быстро, неинвазивно и не медикаментозно, что очень важно для поддержки вашего здоровья не только вот на сегодняшний день, а и в принципе. То есть если вы не хотите загружать себя а, тяжелыми фармакологическими препаратами, если вы не хотите начинать а, свое лечение с уколов, то, пожалуйста, воспользуйтесь а, нашими услугами, воспользуйтесь нашими протоколами, нашим опытом и знаниями для того, чтобы а, эти проблемы а, вы решили как можно быстрее. Почему я говорю как можно быстрее? Я знаю, что масса офисов, которые предлагают различные методы лечения боли. Еще раз напомню, мы офис, который достаточно давно зарекомендовал себя как тот офис, который приобретает самое современное самое мощное оборудование, которое вообще возможно в физиотерапии на сегодняшний день. Я приводила примеры в прошлой передаче и до этого тоже для, как мы используем ударно-волновую терапию к примеру для больных с артритом или для больных с стенозами, стенозами в позвоночнике. Это очень важно знать, что это болезни, которые никогда нельзя вылечить полностью, но не допускать их обострения вполне можно, и мы с этим благополучно справляемся. Я не делаю, ни в коем случае не хочу сказать, что мы занимаемся только этим. Главное в нашей практике это мануальная терапия. Это уникальная напропатическая мануальная терапия, которую мы предлагаем нашим пациентам, но в то же время помощников вот таких в виде мощного оборудования достаточно много, и это важно, потому что такие проблемы длительные, которые занимают при традиционном лечении, при традиционном мануальном лечении, я имею в виду, занимают, могут занимать там несколько месяцев, у нас это может закончиться за несколько визитов. И у нас были такие случаи в лечении, таких длительных и тяжелых Состояний, как, например, frozen shoulder это синдром замороженного плеча. Uh, у меня этому была посвящена целая передача. Uh, опять же, uh, радикулиты, воспаление седалищного нерва. Вы, многие мои пациенты знают, что при воспалении седалищного нерва я использую не только ударно-волновую терапию и холодный лазер, я также использую специальную, uh, специальную технику, специальное оборудование, которое uh, помогает стимулировать нерв, и мы не допускаем такого... Uh, ну, стойкова. Э нарушение работы нерва, то есть мы не допускаем нейропатии. Главное вовремя к нам обратиться, главное вовремя понять, что у вас проблема, и вспомнить наш номер телефона, я вам сейчас его напомню, и позвонить э, за этой помощью. Значит, я уж раз упомянула номер телефона, я его напомню, 847-724-1777, и я хочу э, сказать, что, э, наверное, все, вот в этот сезон это более актуально, а еще более актуально, чем каждый день. То есть такие проблемы возникают каждый день, в любой сезон, я с этим полностью согласна. Но обычно в празднике идет такая, знаете, большая загрузка. А у вас появляются какие-то дополнительные а, задания. Я с этим столкнулась еще, будучи в интернатуре, когда а вот где-то между Днем Благодарения и Крисмас было такое количество, пациентов с болью в спине причем кто-то был <coughs>, потому что чистил снег неловко кто-то поднимал вынимал там тяжелую индейку из духовки кто-то очень долго заворачивал подарки в неправильной позе это все моменты которые приводят к боли, могут привести к боли, если у человека уже к этому есть предпосылки. И вы знаете уже, наверное, не только от меня, что лучше предотвратить, чем потом лечить. Поэтому проверьте себя, проверьте свое состояние, своего позвоночника. Это то, чем мы занимаемся, то, с чего начинается каждый визит, когда аккуратно один за другим мы проверяем каждый позвонок и смотрим, насколько вы сбалансированы, насколько у вас нет перекосов, насколько вы не не подвержены вот этим вот а, а, таким легким смещением позвонка или а, спазму мышечному, или просто восп... есть ли воспаление в мышцах или нет. Это очень важно сделать для того, чтобы ну, не подвергать себя такому плохому самочувствию и плохому настроению и ни в коем случае не пропускать все эти праздничные мероприятия, которые вы для себя и для своей семьи наметили. Это первая и самая важная часть работы офиса «Хелсбакс» заботиться о состоянии опорно-двигательной системы. Но также те, кто нас давно слышат, давно знают, знают прекрасно, что натуральные, натуропатические консультации – это огромный раздел нашей работы, это то, чем мы уже много лет помогаем, то, как мы уже много лет заботимся о наших пациентах. Почему сейчас я хочу об этом поговорить более подробно, более основательно. Судя по прошедшей неделе, даже, наверное, не неделе, а пару недель последние говорят о том, что огромное количество вирусов на сегодняшний день у нас присутствует очень много людей болеют. Причем сегодня, мне кажется, ситуация чуть-чуть даже более напряженная, чем в прошлом или позапрошлом году, потому что значит, у нас был, была объявлена ковид-пандемия, все боялись ковида. Если у тебя какой-то там позитивный, тест что-то показывает, ты уже никуда не идешь, у тебя карантин и так далее. Вирусы – это не только ковид. То есть на сегодняшний день масса вирусов, люди рассказывают свои симптомы, люди болеют, ковид-тест у них негативный. Ну и, соответственно, раз он уже негативный, то очень мало кто соблюдает какой то элементарный противовирусный протокол. То есть, если вы куда-то летите, вы знаете, что там в самолете не будет людей больных ковидом, но вы не знаете, будут ли люди, в принципе, больные другими вирусами. Поэтому... Что важно знать? Важно знать, что можно себя поддерживать, можно и нужно себя поддерживать, нужно заботиться о своей иммунной системе на сегодняшний день в связи не только с перелетами для тех, кто собирается там в праздники. Очень много таких людей, которые собираются путешествовать. Даже те, кто остаются дома, в магазинах, на любых мероприятиях, на любых детских мероприятиях, вы можете столкнуться с тем, что кто-то не ковидный, но больной другим вирусом сидит рядом с вами, и если вы при этом не защищены то вы можете э, тоже это подхватить. Причем вирусы, которые сейчас э, популярны, они такие, до, ну, я говорю популярны, в смысле очень много людей этим страдают, они достаточно долгосрочные. Люди говорят о том, что очень продолжительный кашель после этого э, Мало энергии, мало сил, слабость и так далее. То есть практически все те же симптомы, которых мы так ужасно боялись, если это ковид, то почему-то при других вирусах мы как бы особо на, на это не реагируем. Так вот, я хочу еще раз напомнить, что на сегодняшний день снова у нас в наличии есть замечательное средство, которое поможет любому из вас, которая поможет каждому члену вашей семьи чувствовать себя защищенными и быть защищенными. Это очень важно, и я сегодня говорю о экстракте сока нони. Принимал. Принимали. На самом деле все, кто последние пару лет нас слушает, те, кто прислушивается, те, кто приходит, могут подтвердить, могут сказать, что это на самом деле защищает, и это работает и профилактически, и в лечебных целях, и работает и как противоинфекционное, и как противовирусное а, средство. Я расскажу немножко подробнее, почему это так работает, и что же такое экстракт сока нони. А, нони – это фрукт, а, в, в, произрастает в южных, в тропических странах, а, очень... А, Невкусный, очень неприятный, то есть это не фрукт, который могут подать вот просто к столу или съесть, но по ценности своей он абсолютно неповторим и незаменим. В одной порции вот этого экстракта, который есть в нашем офисе, содержится суточная доза витамина С, суточная доза Б-комплекса, содержится калий, Магнезиум и, безусловно, Самый необходимый компонент в случае профилактики и в случае лечения – это пробиотик. Почему там содержится пробиотик? Потому что вот этот сок нони, который мы получаем, который получает наш офис, это особая технология приготовления, в которой не добавляется ничего абсолютно, кроме вот этого сока, который абсолютно натуральным образом ферментируется, и за счет ферментации возникает вот это количество пробиотиков, которые необходимо для того, чтобы поддерживать вашу кишечную флору. Потом подумайте, насколько хорошо и правильно это усваивается все вместе, то есть вы принимаете в одной дозе и необходимые витамины, и пробиотик, пробиотик. Безусловно, существует разница в приеме, одни могут принимать по одному протоколу, другие по другому. Существуют протоколы принятия сока нони для лечения сахарного диабета, для лечения гипертонии, для лечения поджелудочной железы. Это очень мощный продукт, вы о нем можете почитать, эта информация есть и на, нашем, на нашей фейсбук-странице. Я ее обновлю, поставлю повыше, чтобы вы так не, долго не искали эту информацию. Можно найти и в интернете. Единственное, о чем я а, прошу, о чем я говорю э, и в офисе, и сейчас повторяю на радио, что я говорю исключительно про экстракт сока нони, который называется табари нони. Другие виды сока, которые для э, более, так сказать, промышленной э, для больших продаж разбавлены различными сладкими соками или а, чем-то еще для того, чтобы это о, принималось именно как сок, не имеют уже тех качеств, о которых говорю я. А, поэтому, пожалуйста, задумайтесь, обратите внимание на этот момент, и а, я думаю, что если вы позвоните, не я думаю, я точно знаю, что если вы позвоните к нам в офис, 747-724-1777. Мы точно всегда и каждому пациенту рассказываем, как правильно принимать. Для этого нужна такая короткая консультация. Мы должны знать, сколько вам лет, какое ваше состояние здоровья, какие лекарства вы принимаете. Эта консультация абсолютно бесплатная, и мы готовы будем вам вручить этот продукт для того, чтобы вы были здоровы, для того, чтобы вы могли себя защитить. Но кроме того, вы прекрасно все знаете, что вы можете проверить свое состояние здоровья на биорезонансной компьютерной диагностике, которая работает на сегодняшний день очень активно и очень популярно, потому что многие хотят проверить свое состояние здоровья и понять, что же такое необъяснимое происходит, в их организме и с их состоянием и физическим, и энергетическим. Именно часто это люди, которые переболели, и очень часто, когда не могут найти причину такую объективную, то есть анализы крови показывают все как бы в норме, все прекрасно и хорошо, но человек чувствует себя плохо. И таких больных в нашем офисе сейчас немало. Я хочу сказать, что результаты диагностики удивляют, потому что у нас есть люди, когда мы уже можем сравнить их состояние до, допустим, болезни и после болезни, какие произошли нарушения. И в этом случае тоже применяются безусловно, и натуральные препараты, которые вам в офисе, в офисе и порекомендуют. И также очень эффективно работает вот один из самых новых, так скажем, аппаратов а, в, в принципе в, в лечении, не только в нашем офисе, а в принципе он один из самых новых на маркете. Это аппарат пульсовой электромагнитной терапии, который воздействует на весь организм, воздействует а, очень эффективно и достаточно быстро, помогает людям почувствовать разницу, а, работает прекрасно и как на уровень энергии и на иммунитет, и в том числе на состояние суставов. Очень много пациентов, которые болеют артритом, и если они чувствуют обострение, они знают, что несколько процедур на этом аппарате кардинально меняют картину. Этот аппарат, естественно, мы об этом говорили уже много раз, является одним из самых эффективных для профилактики и лечения остеопороза, что тоже очень актуально на сегодняшний день причем актуально а, становится уже для а, любого возраста не только для <coughs>, людей а, более старшего возраста степорос молодеет а, в общем а, я хочу сказать что если у вас есть проблемы опорно-двигательного аппарата если вас беспокоит боли в шее спине плечах коленях а, локтях и так далее, пожалуйста, помните, что «Хелсбакс» это тот офис, куда вам нужно обратиться. Я еще раз напомню, наш номер телефона 847-724-1777. По вопросам приобретения «Сока Нони» вы тоже можете звонить нам в офис, вы можете оставлять сообщение или если мы можем, мы отвечаем сразу. Но я еще раз напомню, что этот сок, который, кстати, очень многим помог во время пандемии избежать заболевания или перенести заболевание достаточно легко, этот сок в наличии имеется. Поэтому вот в этот сезон такой, с одной стороны, очень праздничные, с другой стороны достаточно тревожные, потому что а, болеющих людей вокруг а, очень много. Пожалуйста, не забывайте о своем здоровье, берегите себя и пользуйтесь правильными советами и обязательно советами профессионалов, потому что достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что а, люди а, принимают все и много. А, Во-первых, а, неизвестно по каким рекомендациям, по чьим рекомендациям? Во-вторых, не всегда хорошего качества препараты используются. К сожалению, этим страдает как бы, такой общий маркет, что можно купить витамин С, в котором не будет витамина С, но это я так к примеру, вот, но на самом деле действительно качеством очень многих добавок оставляет желать лучшего, поэтому лучше прийти в профес... к профессионалу, который использует профессиональные препараты, то есть вы знаете, отличие есть, то, что продается в... Ну, будем говорить, в регулярных магазинах, и то, что продается в медицинских офисах, это, естественно, это почти такая же разница, как, знаете, препараты по рецепту и без рецепта, где-то, где-то на том же уровне, потому что совершенно другая дозировка и совершенно другое качество продуктов. Я в последние несколько минут хочу еще раз всех поздравить, всем пожелать хорошего праздника, пожелать здоровья, хорошего настроения. И еще раз напомнить, что для того, чтобы поддержать свое здоровье или привести свое здоровье в порядок, звоните нам 847-724-1777. Спасибо огромное, доктор, и до встречи в следующий раз. Спасибо.